В планировках от застройщиков часто можно встретить нелогичные решения. Об этом я решила спросить у самого застройщика. У меня вопрос, почему все-таки застройщики продолжают делать кухни по 7, 8, 9 квадратных метров? Больше всего привлекает размер ежемесячного платежа по ипотеке. По сути, доделали за застройщика то, что он мог бы изначально заложить. Друзья, привет! Меня зовут Татьяна Арпакова, я исполнительный директор компании Реалпроект. И сегодня мы поговорим о неудачных планировках от застройщиков. В планировках от застройщиков часто можно встретить нелогичные решения. Например, когда в квартире маленькие узкие комнаты и при этом огромный изогнутый коридор. Или когда помещения имеют нестандартную геометрию, треугольную или с полукруглыми стенами. Обычно стоимость таких квартир ниже, чем тех, в которых помещения имеют правильную форму. Покупателям становится понятно, на чем они сэкономили только после переезда. Например, когда не получается удобно расставить мебель и технику. А если решать проблему путем выравнивания стен, полезной площади в квартире станет еще меньше. Почему застройщики делают планировки, в которых неудобно жить? Об этом я решила спросить у самого застройщика и поговорила с Павлом Евсюковым, руководителем отдела по развитию продукта холдинга «AAG». А, Павел, расскажите вообще, как состо... из чего состоят этапы а, формирования там, технического задания? Вообще, с чего вы начинаете для того, чтобы а, найти участок, подобрать нужные планировки? Вообще, вот по шажочкам каждый этап расскажите. Ну, начинаем мы с того, что мы определяемся, в каких сегментах мы работаем. Э, наша компания, в частности, мы работаем в сегментах выше среднего, то есть это бизнес-класс, премиум-класс. Соответственно, исходя из этого, мы уже строим ТЗ на поиск участка. То есть мы не рассматриваем участки за пределами КАДа, мы не рассматриваем какую-то комплексную застройку на многие сотни тысяч квадратных метров, мы работаем с более камерными проектами, в которых можно создать качественную внутреннюю инфраструктуру, качественно проработать все продуктовые нюансы, ну и которые располагаются в понятных местах, то есть это либо исторический центр, либо какие-то локации, ну, например, как локация нашего офиса сегодняшнего, да, то есть... Фрунзенская, это близко к центру, и при этом она обладает хорошей транспортной доступностью. Понимая уже локацию места, мы начинаем смотреть, какой класс там можно реализовать. То есть, если мы говорим, например, о скажем, да, там периферийных каких-то буферных зонах, да, которые расположены не в самом центре. Скорее всего, это будет бизнес-класс. Если мы говорим о районах исторической застройки, Петроградская сторона, Васильевский остров, то это будет уже что-то ближе к премиум-классу. Ну, исходя из этого, мы уже начинаем формировать э, какое-то ТЗ на этапе due diligence, да, то есть мы уже понимаем, что это будет проект допустим, бизнес-класса, он будет продаваться в таком-то объеме ежемесячно. Для этого мы, естественно, смотрим аналитику рынка, для того, чтобы понять, а в каком объеме вообще, в принципе, в конкурирующих проектах продаются квартиры. Ну исходя из этого, уже если мы проходим этап due то есть понимаем, что проект для нас финансово интересен, и мы входим в него, да, дальше уже начинается следующий этап работы, который как раз и в большей степени включает вот это все продуктовое ядро, которое будет потом реализовано в этом проекте. А что вообще больше привлекает людей? Внутреннее оснащение здания, планировки или все-таки инфраструктура, транспортная доступность? На что больше, что больше является такой привлекалочкой для Цена. такого сегмента людей, как премиум и бизнес-класс? Больше всего привлекает размер ежемесячного платежа по ипотеке. Ну нет, конечно, мы проводим в том числе анкетирование наших клиентов. 95% наших клиентов, они отмечают всегда планировки. Ну и, конечно, клиенты тоже развиваются вместе с рынком, да, и для клиентов бизнес-премиум классе квартира это уже не первая, они уже насмотрелись, они уже выбирались, для них, конечно, очень важен целый спектр качеств. Это в первую очередь и архитектура, это и планировки, потому что сейчас стоимость метра, она уже на протяжении двух лет растет, сейчас этот рост замедлился, но в ковидный период рост составил почти 100%, да, то есть... Стоимость метра продолжала в два раза. И уже клиент, даже самый обеспеченный, он все равно уже считает деньги. И он понимает, что он не хочет переплачивать за какие-то пустые пространства, неиспользуемые, которые можно будет потом с трудом реализовать. В них какие-то свои дизайнерские идеи. Он уже хочет покупать то, что соответствует и его статусу, и в то же время соответствует его жизненным каким-то предпочтениям. То есть это комплексное решение. Ну, а дальше идут уже всякие нюансы в виде дизайна, в виде благоустройства и так далее. То есть все эти нюансы, они составляют как раз ту совокупность, которую мы называем продуктом. Теперь перейдем к самому интересному. Как вы знаете, наша компания занимается перепланировками, мы работаем с огромным количеством различного рода планировок квартир, начиная от однокомнатных, студий, заканчивая там, большими, огромными площадями квартир. И что ну, абсолютно в разном сегменте всегда огромное количество абсолютно глупых планировок. Бесполезные коридоры, маленькие санузлы, маленькие кухни. Расскажите, что изменилось в вашем подходе? Базово в нашем подходе как раз-таки ничего не изменилось, потому что мы все эти нюансы учитывали заранее. То есть у нас изначально было три базовых принципа: отказ от коридоров длинных такое наследие советского режима да? отказ от маленьких вот этих кухонь, обособленных, там по 5, 6, 7, 8, 9 метров, и отказ от транзита грязных зон, да, то есть для того, чтобы. В каждой спальне, желательно, если это более высокий сегмент, был санузел, есть такое понятие мастер спальня, вот мы его начали активно продвигать. Мы эти все критерии закладывали изначально, сейчас единственное, что поменялось, это то, что мы научились работать с продуктом таким образом, чтобы умещать достаточное количество функций в более компактной планировке. То есть, если мы говорим о проектах, которые стартовали там еще 4-5 лет назад, там средняя площадь квартиры, она все-таки больше. То есть вот у нас есть проект АМА на Васильевском острове, который готовился еще несколько лет назад, но стартовал только в прошлом году. И там средняя площадь составляет более 100 метров. Там средняя площадь 104 квадратных метра. Ну, это премиальный проект. Понятно, да, что там аудитория, она специфическая. Те, кто хотят... Патриоты Васильевского острова, те, кто не хочет никуда уезжать, островитяне. Но сейчас в новых условиях мы понимаем, что с выросшей стоимостью метра, с выросшей конкуренцией, потому что компании которые занимаются девелопментом, они тоже не стоят на месте, они тоже развивают свой продукт. И, конечно, мы понимаем, что сейчас уже нужно еще более гибко подходить к вопросу создания квартирографии в том числе. Поэтому мы сейчас используем диверсифицированный подход, когда даже в премиальном проекте могут быть в том числе и студии, но да? ну, мы их располагаем где? Мы их располагаем не бездумно, а, например, на нижних этажах на неинсулируемых каких-то фронтах, которые, ну, скажем так, да, они проходят минимальный набор по инсоляции. Ну, у них, например, нет вида, нет каких-то таких вот уникальных характеристик, они смотрят в корпуса соседнего mm -hmm. да, здания mm -hmm. и так далее. Вот. И таким образом мы находим аудиторию разную то есть это могут быть и покупатели допустим ну, как первое жилье да, для детей вот в, это, в этой роли подходит студия какая-то небольшая однушка так и э, люди которые ну, обладают достаточными средствами для того чтобы купить э, большую квартиру но эта квартира будет располагаться уже на верхних этажах mm -hmm. да и таким образом это в том числе пентхаус это двухэтажные квартиры вот и таким образом мы разделяем аудиторию но в каждой квартире мы задаем необходимый для нас минимум функций, которые будет э, делать жизнь приобретателя этой квартиры более комфортной. Круто. На самом деле даже, мне кажется, мало кто задумывается, что действительно не нужно да. делать э, спальню там, 20 квадратных метров или 17 квадратных метров, когда нужно, по сути, спальное место, минимальное место для расположения какого-то там комода, либо столика для прихорашивания девушек. А все остальное – это не шкафы должны стоять, а действительно классно, когда это отдельное гардеробная, отдельный санузел. И смотрится гораздо чище визуально помещение. Хороший прием. Ну Инерция. Большие застройщики, и они не имеют возможности так детально прорабатывать продукт. У них процесс проектирования, процесс строительства поставлен на поток. Он сродни движению такого ледокола могучего, да, то есть вот он, как, ему задана траектория, и он движется на пролом. Проекты ведь перед тем, как они выходят на рынок, они еще примерно год-два, может быть, больше иногда, они проходят стадию проектирования, да? и какие-то современные тенденции, они не сразу доходят. То есть вот лет пять назад в новостройках как-то стали исчезать балконы. Ну вот... Э Балкона, лоджи. Да, ну лоджи, это понятно, да, это уже такой анахронизм, но балконы стали тоже исчезать, э во многом компания ПИК на это повлияла, э как такой наиболее массовый застройщик России, ну вот. но пришел ковид, и стало понятно, что наличие своего открытого пространства, да, в пределах квартиры, хотя бы двух, там, трех квадратных метров, где можно... Побыть на природе, да, не покидая, в общем-то, жилплощади, оно ценно. Балконы стали возвращаться. Вот. Ну и таким образом рынок, он находит, конечно, равновесие, вот. но компании, которые выводят в объемы сотнями тысяч квадратных метров, да, они не имеют возможности гибкое редактировать свой продукт, поэтому зачастую строятся жилые комплексы по тем проектам, которые были актуальны еще несколько лет назад. За это время тенденции уже и предпочтения потребителей могли измениться, но у компании нет уже возможности так редактировать свой продукт. Хотя мы видим такие э, примеры, когда компании... Такое бывает часто, когда компания покупает уже готовый проект с готовой квартирографией, но переделывает его под себя. Это как раз касается компаний, у которых высокие продуктовые стандарты, которые ну, стремятся создавать что-то качественное, а не вот такой вот как бы усредненный продукт, который потом будет мишенью для дизайнеров, перепланировщиков и так далее. Есть ли какой-то спрос именно на жилую площадь? Раньше действительно было важно, что у меня там три жилых комнаты или там две жилых комнаты. По сути, там кухня-столовая ⁇ это вспомогательная уже площадь, но она не становится менее комфортной, эффективный в квартире, да, она становится, наоборот, бонусом для квартиры? Ну, во-первых, ковид нас приучил к тому, что наличие своего собственного угла – это всегда, без сомнения, плюс, да, потому что, когда ты можешь где-то побыть обособленно э, в условиях самоизоляции, да, это ценилось, поэтому как раз-таки э, были проданы все квартиры с террасами, балконы вошли снова в моду и так далее. Во-вторых, жилая площадь она сама по себе, конечно, важна, да, но здесь мы опять отталкиваемся от функции. То есть, что важно? Если это молодая семья, да, ну как правило, спальня там она может быть, допустим, она может быть отдана под детскую какую-то небольшую, да, а кухня-гостиная да, там родители в ней живут. Но это вынужденное решение, потому что опять же да, стоимость квадратного метра очень сильно растет. Но э, предполагая вот такой формат, мы как бы преимущество, преимущества, да? То есть даже если это какое-то вынужденное решение и жилая площадь там не очень велика. Но большое количество вспомогательных помещений и функциональность этих помещений она создает вот комфорт, который и влияет, в конечном итоге на решение о покупке той или иной квартиры. То есть э, не желая площадь. А, полезная дом. площадь. Полез... Я бы сказал, полезная, полезная. площадь. Да. То есть, жилая площадь – это такое понятное с советских времен еще решение. Жилая площадь составляет столько-то. Но по факту, конечно, сейчас люди смотрят уже и оценивают критериями полезной площади. То есть, насколько будет э, удобен санузел, можно ли будет сделать там, постирочную, гардеробную, то, о чем мы с вами говорили изначально. Да, да, да, да. То есть, э, жилая площадь может быть меньше, но если у тебя, тебе не нужно там, делать три шкафа-купе, а ты можешь сделать отдельную гардеробную, где все это будет хранится в упорядоченном каком-то формате. Это, конечно, очень важно для людей, и они, чем дальше мы идем, тем больше покупатели обращают на это внимание, поскольку, как я уже говорил, для клиентов это не первая квартира, они уже намучились с перепланировками, они уже не хотят вот этого, они хотят купить, въехать, сделать там ремонт и уже жить. У меня вопрос, почему все-таки застройщики продолжают делать кухни по семь, восемь, 9 квадратных метров? Ну, потому, потому что ш... это тенденция больших кухонь-столовых угу. уже давно, и да. маленьких кухонь-ниш. Ну, вы знаете, не соглашусь с вами, все-таки рынок развивается, смотрим, мы даже гиганты, да, которые строят миллионами и стоп 3 и топ-5 да, застройщиков, ну, Петербурга в частности, даже они уже приходят к тому, что у них потихоньку, медленно, да, со скрежетом, но вот эти вот планировки, они изменяются под потребность. И мы уже сейчас видим такую тенденцию, когда а, ну, застройщик медленно. Медленно, да. Но я и сказал, что рынок, он в таких сегментах в масс-маркете, он менее поворотлив, да, поскольку не все готовы вот вкладываться в его развитие. В принципе, квартиры покупаются, застройщик надежный, да, стены крепкие, продастся и так. Но сейчас, в нынешней ситуации, вот продастся и так, это уже не всегда работает. Поэтому это заставляет застройщиков э, предлагать гибкие решения. Например, сейчас э, у застройщиков масс-маркета появляются варианты, когда, допустим, 50% квартир уже с кухнями-гостинами и 50% с европланировками. Э, ну, видимо, рассчитывается на то, что там варианты с... Как бы классические они для более возрастной, наверное, аудитории, которая вот привыкла, mm -hmm. да, что... Есть кухня, есть там зал. зал. Да, есть там спальня какая-то. Ну а европланировки они уже больше для какой-то современной публики, которая понимает все преимущества этих планировок. Перед нами с вами планировки. Я предлагаю, есть одна стопочка, которая подобрала для вас. Это неудачные планировки, на мой взгляд. И а, вы принесли планировки, которые выполняет ваша компания. Давайте посмотрим, какие у нас минусы здесь и плюсы здесь. Давайте, да. Ну, возьмем классический вариант, однокомнатная квартира, самая популярная на сегодня. А здесь площадь не указана, но я думаю, что она здесь что-то где-то около 40 метров. Ну, что мы с вами можем отметить? Во-первых, Заходим, у нас с вами... Хорошо, что хорошо, давайте так, начнем с положительных. Есть санузел при входе, это удобно, да, здесь можно всегда похвалить. Но вот здесь абсолютно нет места для шкафа, то есть куда, где хранить вещи абсолютно непонятно. А дальше стандартная история, то есть мы идем кухня, кухня что-нибудь там, наверное, здесь 9-10 квадратных метров. Опять же непонятно, то есть если мы здесь устраиваем кухонный какой-то зону приготовления пищи, здесь какой-то становится маленький столик, уже диван ну, с трудом влезет, да, опять же, это окно посередине, оно не оставляет пространства для маневра. Плюс, ну, кухня, опять же, 9 квадратных метров, то есть, если мы говорим о том, что здесь живет, например, молодая семья, да, то фактически здесь жизненного пространства уже не остается. Идем в комнату, опять же, классический вариант, да, то есть, здесь, видимо, у нас становится встроенный шкаф, Здесь кровать, но чем, да, как бы вот она какая-то там условно 2 uh -huh. метра шириной, но есть телевизор, ну, вот эти углы, вот эти углы, вся вот эта вот зона, да, как бы мы не понимаем, чем она... Да, да, плюс еще этот балкон, либо лоджия, скорее всего, он здесь сантиметров 80, то есть он узкий, длинный, по сути здесь не сделать ни кабинет, ни какой-то, по сути, это просто второй шкаф, который с остеклением, возможно, даже панорамным. Здесь мы как раз-таки возвращаемся как, э, к вопросу о том, что проблеме захламления балконов. Ну, достаточно классическая планировка, таких планировок сейчас на рынке еще достаточно много. Она, в общем, пригодна для жизни, да, но для комфортно-качественной жизни, наверное, все-таки она пригодна не совсем. А вот, давайте рассмотрим кейс, да, мы говорим о каких-то особых подходах к проектированию. Вот, предлагаю рассмотреть наш кейс с созданием планировок. А, площадь этой квартиры... 44 квадратных метра. Она расположена в проекте ну, такого класса бизнес плюс, да. Сделана она, в общем-то, по всем нашим стандартам. Мы заходим, здесь сразу большой санузел, 4 квадратных метра, да, то есть мы уходим от того, чтобы их разделять, да, мы как-то приходим к меньше дверей, меньше стен, меньше потери полезной площади. Да, здесь есть вынужденный минус в виде вот этого вентблока, но в целом здесь, как мы видим, помещается ванна, раковины, есть место для стиралки, туалет, да, то есть как бы весь минимум, при этом 4 метра. Да, то есть площадь, она в общем достаточная. А что здесь есть еще? Здесь есть еще гардеробная при входе. Да, причем это такая большо, большая, достаточно просторная гардеробная, 7 метров. Да, то есть если э, здесь въезжает, например, не знаю, э, родители купили... Первокурсница квартиру на поступление, да, она здесь может хранить все свои 30 пар туфель, очень удобно. Ну и в принципе подсобные помещения это всегда удобно, да, при этом не нужно делать отдельную нишу для шкафа, поскольку у нас сама площадь гардеробная, она достаточно большая. Идем дальше. А как вы видите, здесь как раз таки реализован вот этот принцип, когда кухня-гостиная, она занимает собой большую часть, да, условно жилой зоны, но в этой кухне-гостиной при этом есть место для, собственно, кухгалка, есть место для столика, да, причем, ну, здесь можно как-то обыграть с барной стойкой при желании, Эта планировка, она mm -hmm. еще техническая, она еще не оформлена по нашим стандартам, да, но здесь, тем не менее, поместится столик, я думаю, что если вы сделать чуть поменьше, он там поместится на 3-4 человек, а, ну, зона, да, телевизор как бы либо здесь можно сделать кабинет идем в спальню в спальне как раз таки обыграна эта история с также с некой гардеробной зоной, да, то есть ее при желании можно отделить, можно оставить ее так, как есть. Ну и здесь зона хранения, она тоже достаточно просторная, то есть можно как-то ее выглядеть для того, чтобы она не влияла. И 11 метров здесь как раз помещается кровать, две тумбочки, да, то есть ну, здесь окно панорамное будет, которое визуально еще увеличит этот габарит. То есть, по сути, пропорция такая же, да, но вот мы уже на этапе формирования, эта площадь, она отличается от рассматриваемый в первом случае ну, не сильно, да, там процентов на 10, но при этом насколько более функциональной становится вся эта квартира. То есть да, здание оно достаточно глубокое, да, вот, но все вот эти дополнительные а, метражи, мы их стараемся использовать эффективно, и таким образом у нас появляются здесь ну, собственно, вот эти вот дополнительные помещения в виде гардеробных, в виде каких-то зон хранения, да, которые ну, они не бесполезны, они уже продуманы за покупателя. Я думаю, по этой угу, давайте все понятно. Давайте угу. смотреть, что у нас там еще приписано. Так, ну что мы здесь видим? Здесь мы видим так называемую классическую квартиру-пистолетик, которая ловит инсоляцию у нас одной из комнат. Э -э, попросил подготовить нам аналогичную квартиру. У нас тоже есть некие да, трудности с инсоляцией определенные. Ну вот э, взяли тоже квартиру, которая ловит также одной комнату инсоляцию. Давайте будем смотреть по площади. Я так понимаю, что плюс-минус они, в общем, у нас по площади схожи. Mm -hmm. Здесь как раз можно посмотреть, как реализуются наши принципы в сравнении. Можно, пока не забыла, mm -hmm. задам такой интересный вопрос. Mm -hmm. Для застройщика принципиально по каким-то экономическим параметрам наличие лоджии или все-таки эту площадь отдать в полезную площадь? Мы ну нигде не проектируем лоджии. Я считаю, что это вообще анахронизм. Но ну, это может быть как один из элементов для того, чтобы разнообразить фасад. Да могут быть лоджии, здесь возникают сложности с тем, что нужно дополнительно согласовывать паспорт фасада и уведомлять жильцов о том, что недопустимо там, скажем стеклить фасады. Да? То есть это есть же очень большая проблема, что архитектура изначальная концепция важно ее сохранить. Мы очень много вкладываемся в создание архитектуры, и для нас важно, чтобы жильцы не стеклили, там, балконы не заменяли, там, остекление действующее и так далее. Вот, поэтому я считаю, что, конечно, наличие лоджии, оно, ну, остается, там, Больше минус, чем плюс? Ну, я бы, конечно, да, давал бы а больше с точки пожилы. зрения экономики для застройщиков, потому что это помещение неотапливаемое оно угу. как бы ну, не входит в... да, ни в кухню, ни в комнату. Ну, конечно, но с точки зрения экономики или застройщиков, в принципе, выгодно проектировать более функциональные квартиры, которые на меньшей площади будут сохранять в себе вот весь тот же объем и продавать дороже, по сути, за квадратный метр. Но если мы говорим... Дороже за квадратный метр продается с лоджией или без? Э -э без, конечно. Без, мы, скажем тогда, мы возьмем... Мы уберем лоджию, но сделаем панорамные окна, опять же, как я и говорил, да, или мы, допустим, если эта квартира на верхнем этаже, мы уберем лоджию и сделаем для нее террасу. Да, терраса, она считается по понижающему коэффициенту, но само наличие террасы, особенно если это последние этажи с каким-то хорошим видом, с хорошей инсоляцией, это всегда, конечно, дополнительный плюс. Такая квартира будет стоить гораздо дороже, чем квартира просто с какой-то лоджией. К тому же еще с лоджией, которая, скорее всего, имеет не очень большую глубину и тоже, которая не сильно функциональна. Вот, ну давайте, да, рассмотрим просто как можно работать с планировками в рамках схожих квартир. Мы здесь при входе видим э, некий гостевой санузел, да, он небольшой, но тем не менее он есть, это радует, видно, что ну, санузел и кухня, они расположены по ставику, э, наличие такого гостевого санузла это всегда плюс, да, потому что можно помыть руки там как-то, если что-то там, не знаю, э, если с собакой гуляешь как-то и лапы помыть, да, то есть наличие всегда в плюс. А, ну и, пожалуй, конечно, плюс, что квартира двухсторонняя, да, всегда это хорошо, опять же, потому что двухсторонние квартиры покупатели любят. Ну, на этом плюсы очевидные, в общем-то, и заканчиваются. Как мы с вами уже обсуждали, здесь есть лоджи, но для меня, на мой вкус, это скорее минус, и давайте просто пробежимся по тому, что здесь, в этой квартире, на мой взгляд, не так. Ну, во-первых, опять же, площадь кухни, да, она здесь, мы видим, что она, наверное, чуть-чуть больше, чем в однушке, но это опять та же стандартная вот эта вот маленькая кухня неудобная, которую, если вы живете в большой семейной квартире, а здесь уже очевидно, что эта квартира, в ней ну, живет не одно поколение, да, скорее всего, вам придется сносить перегородку, здесь она, видимо, не несущая, но... Скорее всего, эту перегородку придется сносить и делать из нее кухню-гостиную с двумя окнами, да, а может быть еще как-то пытаться и что-то сделать слотжей для того, чтобы эту площадь еще больше увеличить. Здесь есть традиционная проблема для всех застройщиков – это проблема с бесполезным абсолютно коридором, да, то есть вот здесь не поставить ни шкафы, не организовать ни гардеробную, ну, то есть как входная зона остается без каких-то а, Да, ну здесь, наверное, только какие-то вешалки легкие, да, но вот этот вот опять же весь отрезок он становится просто нефункциональным. и опять же получается что зоны хранения у нас где-то вот здесь организуются где-то вот здесь здесь у нас получается из-за этого такой какой-то тоже некий лабиринт вот в общем ну и конечно проблема санузла опять же он по сути на три комнаты до да, на три спальни санузел остается один скорее всего здесь же придется размещать и стиральную машинку, ну и в принципе, да, три поколения, там, два-три поколения проживающих, они будут толкаться вот в этой вот замечательной ванной, которая, в принципе, сама по себе не, не очень велика, да, и, ну, это тоже, как, в общем, дополнительное неудобство. Поэтому такая история, она, к сожалению, распространена, но давайте посмотрим, как мы обыграли такую же схожую планировку в давайте. случае с двухсторонней квартирой. А что мы сделали? Ну, мы э, здесь конечно же добавили санузел при входе да то есть гостевой санузел вы зашли опять же мы смогли помыть руки здесь у нас появляется зона хранения да вот мы не смогли чуть глубже перенести дверь, чтобы здесь еще обустроить полноценный шкаф но тем не менее здесь есть место для шкафа то есть это некий там такой некая прихожая которая вас как бы отделяет грязную зону где вот вы оставляете свою верхнюю одежду а здесь есть одна небольшая спальня 11 квадратных метров но да, здесь вот мы говорим о том что здесь кухня мы переместили в соседнее помещение. Uh -huh. И здесь реализована концепция кухни-ниши, да, когда зона готовки она отделена от основного пространства. И далее сама уже непосредственно, ну, то есть если мы говорим, что кухня-гостиная, кухня и сама гостиная. Как вы видите, площадь гостиной 25 квадратных метров, то есть ну, нормально для того, чтобы собраться большой семьей. Можно поставить большой стол, можно поставить диван, там в том числе угловой. Места хватит для всех. Ну и здесь, соответственно, в этой зоне, да, квартира длинная, нужно как-то ее обыгрывать, но за счет чего это обыгрывается? Здесь добавляется дополнительный санузел, да, для того, чтобы у каждого из проживающих была возможность пользоваться своим санузлом, а эта часть, она вообще становится вот у нас мастер-спальней. Да, это не идеальная планировка, но мы постарались все минусы превратить в плюсы. То есть здесь... Э, достаточно просторный санузел, он примерно по площади схож с санузлом в первом варианте. Появляется зона хранения, опять же, здесь можно еще добавить дополнительный шкаф. И 5 метров это, ну, хорошая гардеробная, можно да. разместить полноценную систему хранения. И 12,5 метров спальня, небольшая, но функциональная. Плюс здесь еще, опять же, находится панорамное окно, э, панорамное окно, которое за счет дополнительной инсуляции, оно нам увеличивает визуальный габарит помещения. И становится еще один санузел, в котором, собственно говоря, можно при желании, если не нужен дополнительный санузел, сталкиваемся с такими запросами от клиентов, кто-то, например, хочет даже сауну себе сделать в таких санузлах, он, в принципе, для этого подходит. И получается, что мы здесь исключаем э, транзит, то есть даже если здесь в каждой из спален живет, ну, допустим, детская-детская мастер-спальня, при наличии дополнительных санузлов у каждого есть свой санузел, то есть происходит дополнительное повышение комфорта для жителей. Транзит грязной зоны, он ограничен вот этой прихожей тамбуром. И большая кухня-гостиная изначально, которая не требует уже каких-то изменений для того, чтобы сделать в ней ну, уже какую-то да, перепланировку полузаконную, полулегальную. Да, она уже изначально подходит для комфортного совместного существования. Павел, далеко не отходя от кассы, так говоря, я ранее уже проговаривала о том, что мы подготовили планировки вот перепланировки mm -hmm. для вот таких вот неудачных mm -hmm. квартир свои и а, так как конечно же у нас нет возможности организовывать доп мокрые mm -hmm. точки mm -hmm. мы постарались сделать максимально да и давайте наверное, ну, по сути да mm -hmm. и мы видим примерно ту же самую картину да когда мы выносим и организуем кухню нишу mm -hmm. мы ограничены несущими стенами поэтому да, но она мы такая коридор. прям mm -hmm. мы убиваем коридор и вот как раз таки да в результате перепланировки мы с вами не изговаривались, mm -hmm. у вас это изначальный вариант, а mm -hmm. мы в результате перепланировки вот приходим как раз-таки к такому же сценарию. Абсолютно так, да. То есть, э, по, сути, по сути, если бы мы изначально заложили, допустим, вот здесь какой-то маленький санузел, да, если бы да, мы да. как-то подумали о том, чтобы чуть там как-то расширить этот коридор, чтобы здесь поместился шкаф, да. Ну, вот принципы, они одни и те же. На самом деле, возможно, если бы у нас здесь э, это зона, как бы, гостиная, она была бы более широкая, да, то мы бы здесь уже могли поставить стол, который не упирается в стену, да, а более полноценный стол, ну, и опять же, диван с видом на стол, скорее всего, там, кто-то будет вешать сюда телевизор над ним, а так мы бы смогли сделать какую-то отдельную вот, зону. Выделить сюда зону? Абсолютно так, да, то есть, э, как показывает практика, вы, по сути, доделали за застройщика то, что он мог бы изначально заложить и упростить работу. Ну, вот как раз то, что тенденция идет вот к такому. Конечно, варианта, конечно. Варианты проживания, жизни. Да, э -э, в каждом метре Мне, метр мне, очень, по мне да. очень понравилась идея о том, что лоджии превращаются в панорамное остекление, угу. потому что, по сути, почему люди обменяют эти лоджии? Они хотят как раз-таки этого панорамного остекления, угу. плюс квадратные метры дополнительные, да, да, да. полезные. Угу. А лоджии действительно узкие, здесь не организовать какие-то места рабочие, не организовать... Ну, условно, поставить стул сидеть вот в таком, вот, столик и стол сидеть в узком таком финале. Да, пинал, тоже некомфортно. Поэтому, да, приходят к варианту объединения лоджи. И действительно, если изначально еще есть панорамное остекление, mm -hmm. то как бы и лоджи, в общем-то, не нужны. Павел, у нас получился достаточно объемный с вами диалог. Можете вообще какие-то напутственные слова своим коллегам по рынку сказать, чтобы у нас немножечко тенденции быстрее менялись в лучшую сторону? Совет только один – работать с продуктом, развивать рынок, развивать э, какие-то планировки и, в общем-то, делать, повышать свое качество, делать что-то, что рынок воспримет на ура. Ну что, спасибо вам за наш сегодняшний диалог, за нашу встречу. Я надеюсь, что вам было интересно. Мы много чего узнали, как у нас формируется рынок, как создаются планировочные решения. И, возможно, вы знаете, где искать уже изначально хорошие планировочные решения. В жилых комплексах холдинга AEG. А на этом у нас все. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До встречи. Пока.